Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами фишками, секретами или хитростями YouTube, называйте, как вам будет удобнее. Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Многие не подозревают, что он умеет немного больше, чем просто показывать видео. Я собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать. Поехали!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 то есть отдельно от браузера. Для этого вам потребуется браузер Chrome. Перейдите с его помощью в интернет-магазин Chrome и установите расширение Floating for YouTube Extension. В результате в панели браузера появится значок расширения. Чтобы смотреть видео поверх других окон, откройте его в YouTube и кликните по значку расширения в браузере или в меню воспроизведения видео. Все, нужное видео запустилось. Его можно перетащить в любое место экрана, увеличить или уменьшить окно. Горячие клавиши YouTube. Куда же без них? Часто на компьютере намного быстрее и удобнее пользоваться клавиатурой, чем мыши. Нажмите английскую «OK» или «Пробел» для паузы или стартового воспроизведения. Клавиша J или стрелка влево – это примотка видео на 10 секунд назад. Клавиша L или стрелка вправо – перемотка на 10 секунд вперед. Для перемотки видео на смартфоне или планшете кликните по нем дважды на той стороне, в которую нужно перемотать. Клавиша M – выключить звук. Стрелки вверх-вниз – увеличить или уменьшить громкость воспроизведения. Цифра 0 или клавиша Home – перейти в начало видео. Цифры от 1 до 9 перепрыгнут на 10, 20 или 90% ролика. And перейти в конец видео. F – перейти в полноэкранный режим и обратно. Выйти из полноэкранного режима можно также с помощью клавиши Escape. I – включить проигрыватель в уменьшенном размере. Чтобы вернуться обратно, кликните по видео. Когда включены субтитры, нажмите плюс, чтобы увеличить шрифт. Или минус, чтобы уменьшить. Нажимайте плюс и минус на цифровой строке, а не numpad. Я думаю вам приходилось видеть GIF анимации. Так вот из видео в YouTube можно сделать такую гифку. Как это делается? Просто добавьте GIF перед ссылкой на видео в YouTube и нажмите Enter. Вот так. В результате вы переместитесь на GIF YouTube, где сможете установить длину гифки и добавить заголовок. Нажмите Create GIF и сохраните ее себе на ПК. Вас раздражает постоянная реклама в YouTube, от нее можно легко избавиться. Есть разные способы, но самый простой и удобный на данный момент – это расширение блокировщика рекламы. Самый распространенный из них – это Adblock, у которого есть версии расширений для всех популярных браузеров. Процесс установки прост, а блокировка начинает работать автоматически сразу после того, как расширение будет установлено. Скачайте и установите его из интернет-магазина расширения для вашего браузера. И пусть навязчивая реклама вас больше не беспокоит. Если вы активный пользователь YouTube, лайкайте видео, сохраняйте плейлисты и подписывайтесь на каналы, то все эти данные будут доступны и другим пользователям. Чтобы другие пользователи не имели доступа к этой информации и она не отображалась в вашем аккаунте, перейдите в его настройки. История и конфиденциальность. И отметьте галочками информацию, которую необходимо скрыть. В YouTube есть функция «Посмотреть позже». Если вы увидели в YouTube ролик, который хотели бы посмотреть, но в данный момент у вас нет такой возможности, то его можно сохранить в специальный список «Посмотреть позже». Для этого под таким роликом нажмите «Сохранить» и поставьте галочку напротив «Посмотреть позже». Все отмеченные таким образом ролики сохраняются в отдельном пункте меню вашего аккаунта, и вы сможете их посмотреть в любое удобное время и с любого устройства. В YouTube есть хорошо развитое меню «История», в котором хранится вся история просмотров пользователя и его поисковых запросов. Если вам нужно просмотреть увиденный ранее ролик, и вы его не сохранили в список «Посмотреть позже», то его можно найти в меню «История». Выберите меню «История просмотра». И YouTube отобразит в хронологическом порядке все просматриваемые вами ранее ролики. Тоже и с историей поиска и комментариями. Отдельно вынеси на меню Понравившиеся, в котором можно увидеть видео, которые лайкались с текущего аккаунта. Как поделиться видео с YouTube? Я думаю, что многие знают, как поделиться видео с YouTube, но делает это просто скопировав ссылку на него из браузера. Но в самом интерфейсе сервиса для этого есть специальное меню с названием «Поделиться», которое присутствует под каждым роликом без исключения. Перейдите в него и вам будет доступна короткая ссылка на ролик. Но кроме этого, вы сможете поделиться роликом с началом его воспроизведения с определенного времени. Просто поставьте галочку напротив соответствующего пункта. Время можно установить как вручную, так и переведя курсор воспроизведения самого видео в нужное место. Здесь можно получить ссылку на ролик для того, чтобы встроить его на другой сайт, отправить его личным сообщением своим контактам или прямо в одну из предлагаемых социальных сетей. Если вы не знали, то в YouTube есть отдельные сервисы YouTube Film и YouTube Music. Чтобы попасть в YouTube Music, перейдите в соответствующее меню в консоли сервиса. YouTube Music ⁇ это YouTube с сугубо музыкальным контентом. Здесь только то, что касается музыки в YouTube. Музыка на любой вкус, видеоклипы высокого качества, очень удобные списки воспроизведения, очень удобная функция просмотра и прослушивания. В библиотеке хранится ваша история в сервисе, а также ваши или сохраненные музыкальные плейлисты, понравившиеся музыкальные клипы и исполнители, на которых вы подписаны. Сервис YouTube фильмы расположен в основном меню. Здесь очень большое количество фильмов, но на данный момент они все платные и доступны для просмотра только на английском языке. А перейдя к какому-то фильму, вы можете просмотреть его официальный трейлер. И еще одна интересная функция YouTube – оптимизированный под ТВ интерфейс сервиса. Перейти к нему можно по адресу youtubecom youtube.com.lin.back. Ссылка на него будет в описании. Это вариант интерфейса, который оптимизирован для телевизора, с крупными кнопками и минимумом элементов. Управление удобнее производить сделками клавиатуры. Как выделить написанный под видео комментарий жирным или написать его курсивом? Да, вы все правильно поняли, комментарий, который вы пишете под видео в YouTube, можно выделять. Чтобы текст комментария был жирным, поставьте в начале и в конце текста, который нужно выделить снежинки. А если нужно написать курсивом, поставьте с обеих сторон значки нижнего подчеркивания. Выглядит действительно прикольно. Попробуйте под этим видео. Видео 360 градусов в YouTube В YouTube уже давно можно смотреть видео, которое снято на камеру в 360 градусов. Как это сделать? Найдите в YouTube ролик, отснятый таким образом, набрав в поиске 360. И во время его воспроизведения цепляйте его левой кнопкой мыши и крутите в нужную сторону. На мобильных устройствах такое видео можно крутить касанием пальца. Если вы следите за каким-то каналом и регулярно просматриваете ролики с него, то нажмите возле кнопки «Вы подписаны» на значок в виде колокольчика. Теперь вам будут приходить сообщения о выходе новых видео на данном канале, и вы никогда не пропустите их. Они будут появляться в меню сообщения в интерфейсе для ПК и приходить как пуш на синхронизированные мобильные устройства. Очень удобно. Так что жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео нашего канала. В YouTube, как и многих других сервисах и мобильных приложениях есть свой мессенджер. Обратите внимание на значок в виде облака в панели сервиса. Кликните его и напишите сообщение вашим контактам. Или добавьте их, отправив им ссылку с приглашением. Аналогично функция работает и на мобильных устройствах. Выберите меню Входящее, «Сообщения». Функция анонимного просмотра YouTube на мобильных устройствах. Как вы уже знаете, YouTube сохраняет историю просмотров пользователя аккаунта, а потом предлагает к просмотру видео аналогичные по тематике ранее просмотренным. Если вы не хотите, чтобы история действий сохранялась в вашем аккаунте YouTube, то вы можете разлогиниться из него. Но это неудобно. Для этого в настройках приложения для мобильных устройств есть функция «Включить режим инкогнито». Выберите ее и истории вашего серфинга по YouTube не будет сохраняться. Просмотрите нужный ролик или осуществите поиск и отключите эту функцию. На самом деле интересных функций и фишек YouTube очень много. Какие-то со временем перестают работать, появляются новые, о некоторых мы и не можем рассказать, так как сам YouTube нам может этого не простить, но, надеюсь, описанные мною вам пригодятся. Если вы знаете еще какие-то интересные, то напишите о них в комментариях. Поделитесь ими с нашими подписчиками. На этом все, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр, всем пока.